здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я не планировала снимать видео но снимаю потому что я зашла на сайт Зары. вы сейчас видите в данный момент свитер h&m не пугайтесь я сейчас объясню почему но зашла на сайт Зара, и увидела там новинки, я обалдела, девчонки, несколько вещей там просто чудесные, сейчас я вам все покажу, и вы тоже обалдеете, я так думаю, мнение, я их пронумерую, чтобы вам удобнее было писать свое мнение, отзыв, чтобы я понимала, о чем вы пишете, и о чем мы, что вы как бы хотите связать, я бы хотела связать все. Честно вам скажу вот для начала хочу сказать об этом свитерочке. Э, он у нас выиграл в, в прошлом обзоре от h&m но я его начала вязать девчонки но он меня чуть-чуть утомил четвертый раз я перевязываю э, не не вот этот желтый он у нас резинкой 2 на 2 видите а буду вязать вернее уже вижу вот этот который у нас коричневый вот эта резинка, потому что резинка 2 на 2 смотрится очень плохо в ручном вязании, она не ложится. А эту резинку мы можем хотя бы намочить и разложить. Поэтому вот этот свитер я вяжу сейчас, буквально через пару дней выложу первую часть. Кто его хотел, смогут начать вязать, потому что я уже, уже сделала расчеты, наконец-то, очень долго это у меня длилось вот расчеты я сделала поэтому смело можете начинать вязать у меня уже половина связана и я вам первую часть сниму и выложу на этой неделе так идем дальше вот он ну в принципе вот видите вот этот вот я вижу поэтому кто хотел готовьте нитки вот идем дальше идем дальше к заре Плохо, что он белый, вот этот свитер. Но я по нарастающей его буду показывать. Видите, белый. Вот, вот, вот вариант, как бы, в другом цвете этого. Мне он очень нравится своей, своими свободными формами. Видите, здесь просто обычные, простые, в моем случае, очень любимые геометрические формы. Квадраты, прямоугольники и вот такой вот симпатичный свитер нравится мне девчонка это мне по сути все понравилось вот правда то что не понравилось я даже в этот обзор не включила там были вещи вот он видите с разрезами если я надеюсь что вы хоть что-то видите если хотите рассмотреть получше вот вот белый я не вижу не знаю как вы ну, в общем, неважно, в общем, так, он у нас будет номер один, я буду, я потом пронумерую, а сейчас рассказываю. Так, вот этот вот цветерочек, девчонки, короткий, очень, сим, ну, очень симпатюлечка, симпатичненький, смотрите, какой хорошенький, ну, прям хорошенький, на мой взгляд. Если еще какие-то мягенькие ниточки, нежные, очень такой... Не знаю, но это с этого сезона, все вещи, которые я показывала, вот буквально месяц назад их еще на сайте не было, это все новые вот эти вещи, вот он, видите, коротенький, но ну, единственная, на мой взгляд, непрактичность, то, что он короткий, но ну, сейчас все брючки у нас э, до талии. Как бы в моде, поэтому коротенький свитер будет, я думаю, в самый раз. Вот я его показываю. Хорошо, что на сайте, вы знаете, у них очень классно их копировать, потому что у них очень классные фотки, и все прекрасно видно. Видите, так, Вика узор я могу посмотреть вот все я вижу так, следующий цвет это, кстати, единственные два я вложила которые были на сайте два, два месяца назад, вот этот потому что он мне действительно нравится сейчас я вам покажу ближе вот, ну, плохо соответственно видно ну, этот ракушки, или как этот узорчик называется вот, тоже он короткий, видите но этот свободный, тот синенький был облегающий следующий, смотрите, вот все в таком как бы стиле, видите, и это до, до талии. Вот почему-то у них все так, да? Здесь мне очень нравится узор, здесь мне очень нравится свитер. Вот только единственное, я что-то сомневаюсь насчет этого рукава. Видите, вот здесь вот складочки. Почему-то он у меня не вызывает восторга, потому что я не уверена, что он Хотя, может, я ошибаюсь, что он хорошо ляжет, как бы, что оно будет выглядеть в реале как-то красиво. Но вот на модели с этими брючками он смотрится вообще бесподобно, на мой взгляд. Шикарно. Вот не знаю, есть какой-то шик в Заре, да, вот в других брендах, ну, нет такого. Ну, Зара, ну, ну, какие они умнички, вот на мой взгляд. Ну, прям умнички. Очень красиво. И узор несложный, так что и этот мы можем с вами связать. А вот это вот буквально вот только сегодня я его. Ой! Только сегодня я его увидела и так смеялась. Вот любит бусинки, бантики. Зара. Смотрите, с бан... бантики пришиты, девчонки. С бусинками. Вот такой вот свитерочек. Сейчас я вам покажу. Это молодежно. Это совсем на девчушек подросточка, я думаю, такой вот он няшненький Вот этот тоже белый, но этот мне не нравится. Вот я я э, сказала, что мне все нравится, но не все нравится. Хотя мне нравится здесь узор вот, и то, как он выполнен. И Видите, из толстая пряжа с вот этими протяжками. Очень интересно. Тут, тут у меня просто у этого свитера у меня взыграл спортивный интерес. Мне что-то мне. Просто из интереса мне хочется его повторить. Вот, вы видите, я сейчас тоже приближу. Видите, какой он интересный. Вот я же говорю, не устану повторять, вот есть какой-то шик в Заре. Вот, ну, молодцы они. Так вот, смотрите, вот эта вещь классная. Показалось бы, простейший кардиганчик, элементарнейший ну, насколько симпатично, весь тут э, вся фишка, вот смотрите, видите, платочная гладь, ой, платочная, чулочная, лицевая гладь, смотрите, рукав, как интересно сделан, видите, сам шов, сейчас еще вам покажу другие фотографии, очень мне понравился этот, красавчик, смотрите, Такая элегантность, элементарная, да, самая простая, насколько красиво. Махер, девчонки. Видно, что он очень легенький, такой воздушный. Видите, рукав как интересно сделан. Ну, это, в принципе, я думаю, не проблема повторить. Это бы я смогла сделать, и вы с легкостью бы такой бы тоже сделали. Поэтому пишите, девчонки, что бы вам хотелось. Высказывайте свои мнения, с удовольствием почитаю, понятное дело, вы, выберу, соответственно, ваших, вот он, видите, в разложенном виде. Он, что мне нравится, он небольшой, как раньше мы, вот буквально недавно мы все вязали оверсайз, оверсайз, большой, большой, объемный, а этот наоборот, такой нежный, женственный, такой небольшой, прилегающий, при том свободный, вот понравился мне. А вот вообще последняя вещь. Вот это тоже я сегодня обнаружила. И влюбилась. Правда, смотрите. Смотрите, какая прелесть. Необычно. Класс. Класс. Смотрите, рукав какой-то интересный. На запах. Да вообще, под рубашечку. Нет моих слов, девчонки. Смотрите, какая красота. Еще же они умеют сфотографировать. Смотрите, я бы умела так сфотографировать свои вещи. Вот он разложен, посмотрим. Вот он, смотрите, какая красота, красота. Конечно, с этим бы мне пришлось тоже заморочиться, вот как я сейчас с этим свитерочком. А, ну ничего, я надеюсь, я просто очень хочу его связать себе, этот свитер, который от H&M, вот, который я говорила в начале видео. И вот эта вещь мне уж очень понравилась. Вот, правда, девчонки. А вы, мои хорошие, вы смотрите, пишите мне в комментариях, что бы вы хотели. Как минимум одну вещь мы свяжем. Ну, а потом посмотрим, да что ж такое. Оно у меня уже не листается. Ну да ладно, все равно это уже последняя вещь, девчонки. Я с вами попрощаюсь, жду с ваш, ваших, записываю видео ночью потому что не дала мне это покоя жду ваших комментариев определюсь довяжу вот этот свитер ну уже я уже определилась уже чертежи сделала расчеты поэтому уже быстро делать дело пойдет быстро и буду потом уже исходя из ваших отзывов делать что-то отсюда ну, это классно. Вот эти две, две последние вещи просто, просто прелесть. Просто бомбезные, на мой взгляд. На мой вкус. Вкусы у всех разные, но вот на мой вкус это прям, прям мое-мое. Все, девчонки, я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях, что бы вы хотели. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.